Ошибаешься. Таких спиннеров ни у кого нету. Они волшебные. А чтобы узнать, что они делают, нужно их покрутить. Если да, то поставьте плюс в комментариях. Посмотрим, сколько нас таких. Ну что, друзья, теперь полетай.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 У нас завал на железной дороге Так, Крепыш Да, Райдер? Па -па. Ты должен расчистить пути, чтобы поезд мог ехать дальше и доставить все в срок Долг зовет, Крепыш вперед Рокки Слушай, Райдер па -па. Там нужна твоя машина, чтобы грузить камни Даю зеленый свет Давайте, щенки, быстрее, быстрее в машину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 Вот это находка! Где мм, бы мне ее испробовать? У. А вот и мои любимые щенки из щенячьего патруля! <Слышко> <Слышко> <Слышко> угу, Я такого не ожидал! Классная машинка получилась! Ну что ж, попробуй я еще раз! У. А вот и мой второй подопытный!